Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Чехословацкий танк 10 уровня ВЗ-55 Карта Эль Халуф, игрок Людвиг Хавке Не знаю, может это какой-то персонаж, но мне это ни о чем не говорит Ну, возможно, просто так на нике у нас рождается из головы Счет 0-1 кто-то там заезжает на захват базы Причем средний танк, вражеский Т-44 Обычно вот на этой карте Кто на захват едет, долго не живет Первое пробитие Получает 279 Причем сразу 2 Но вот только альфа не прошла 877 урона Маловато будет 79-й. По-любому не ожидал такой наглости. Да, вроде аккуратненько выехал. Там только башни было видно. а хоп выцеливает. лючок причем два раза. Счет уже 0-2. Т-44 там преспокойно продолжает на базе стоять. Да, но ну, захват здесь идет очень долго. Тем более, когда один противник сколько там, 4 минуты. Счет хотя бы размочили. 1-3 уничтожили вражеского Чарфутур. Ну, еще и минус союзный. Т-92. Счет 4-1. Ну или 1-4, так будет правильный. Два пробития еще получает объект 279-й. Прочность осталось еще на 1 барабан. Почти успел откатиться АМХ М4, но все-таки получил второй снаряд. ВЗшка на перезарядке. 279 скоро отправится в ангар. Там еще Арта по нему отстреливает, но ну, видно у него. Висит оглушение, счет уже 1-5. Команда потихоньку идет к успеху. Опять выцеливал лючок и опять попал. Ну как это получается, не пойму. Ну да, тут вроде и дистанция небольшая, но все равно. 279-го не такие огромные бучки. Спустился в ЭЗ с горы, посмотрел, попал в засвет, думает, ну ловить там нечего надо возвращаться обратно хотя зря он вообще по моему отсюда спускался здесь была возможность вот, да там бз в наглый попер вперед сейчас наверно он... будет добран АМХ. и сразу на перезарядку да лучше иметь полностью заряженный барабан мало ли что когда, да, есть время, тут сейчас пока перекатка, куда-то доехать там. Танкует ВЗ. Сейчас сразу. Две восьмерки за углом. Ну все, уже одна. Хотя куда они так летели, да? Две восьмерки на десятку и девятку. Уже вообще страх потеряли. Да, здесь не удается в лючок попасть практически в упор. Что-то как-то долго БЗ-шка это живет. А, мне кажется, в народе эти танки должны прозвать Безэ. Ну, вот когда выйдет эта новая китайская ветка, там тоже же они все БЗ там такой-то, БЗ секой-то. А просто будет БЗ. Так, счет 6-7. Почти сравнялись, кстати, по прочности тоже. Хотя мы видели и не такое. Я помню, бывает. Вроде там счет 1-5, 1-7. Думаешь, ну все, пропало, а потом... <пишут> Есть пробитие. Сейчас подрывом боеукладки получил Т-44. <пишут> по по самой помидоры ему ВЗ-шка загнал. Вот здесь неудачно. Было бы неплохо, конечно, уничтожить еще одного противника. Ну, что нет, то нет. Счет 7-10. Ну, есть возможность здесь пострелять по светляку. И, если повезет, кого-то добрать. Ну, решает Т-44 уничтожить ВЗ. Да, может лучше был светляка Светляка и так добрали а, вроде нет Два шотных союзника Перестреливается с одним шотным противником Бац, минус объект 283 это, по-моему, танк, который на Новый год так сказать, выпадал из автомата не знаю, вроде вроде он там, была возможность что выпадет этот танк на постоянку но, сколько я там жетончиков этих не тратил, мне не повезло у меня там, по-моему, 25 боёв только на нем выпало какой смысл, да, катать тут на танке на арендном тем более он даже не прем, на нем нету, да, там увеличенного заработка в кредитах, поэтому вообще не вижу смысла. Или просто потом, да, это как такая реклама, дали пощупать, а потом, возможно, его выкатят там, в продажу каким-нибудь способом. Ну, какие у нас способы? Ну, либо за золото, либо за деньги. Ну, тут скорее, наверное, скорее за золото. Ну ладно, не будем гадать. Здесь АМХ с полным запасом. Мне кажется, можно вот сейчас прям на него сверху падать нахрен. И гусли он сбивает неудачно. Но, тем не менее, противник уничтожен. Гриль пятнадцатый не пробивает вот в такой ситуации. Не знаю, как-то это. Как-то это непонятно. Ну тут в клинч только идти теперь, что делать Жалко, нет возможности разогнаться Чтобы протаранить хорошенько Гриль еще раз там попадает в куслю, блин Это какой-то неправильный гриль У него же там у, у гриля точность Будь здоров, на такой дистанции Можно выцеливать уязвимые места вообще без проблем Побежал, побежал Тут ему мешает его же мертвый союзник И в итоге гриль тараном Уничтожен И Светляк не успел убежать. Ну что ж, у противника осталось ПТ-шка восьмого уровня и арта. Наверное, даже арта здесь может больше неприятностей предоставить, чем АТ-15. Ну, зато его еще и искать не пришлось. Сам пришел, родимый. Что ты там делаешь? На захват хотя бы встань, чтобы сирена, да, орала, нервировала. ВЗ, еще прочности в принципе достаточно чтобы просто сейчас не прятаться идти так сказать в размен ближний бой и не париться проблема конечно еще арта но это уже наверное на потом Да, д 15 вообще такого похода не ожидал как все тут приспокойненько ехал что-то ждал ну вз достаточно быстрый танк так сказать, застал врасплох ат 15 еще и крутит его. Ну, ВЗ-подвижность, будет здоров, какую у практически. Да, арта еще молодец, стреляет бронебойными снарядами, нет пробития. Ну, хотя это, так сказать, была последняя надежда. Фугасами 900 прочности снять. Арте это, ну... Французская, это на три выстрела минимум. Да была бы какая-нибудь другая немецкая, там американская, где калибр покрупнее, там конечно попроще, да там урон бывает фугасом и по 500 проходит. Хотя да, по тяжелым танкам, блин, фугасом 500 это вообще издевательство. Французы все-таки калибр поменьше. Ну что ВЗ будет делать? успеть я не помню сколько захват идет 340 в таком режиме по моему вз опоздал да <laughs> полоска захват а вон пошла ну не хватает полминуты практически зря вз сюда ехал да как будто игрок тоже. Вроде игрок уже видно, да? Ну, играть умеет, понятное дело, такие. Он уже почти 10 тысяч урона, если считать там еще боеукладку т 44 там, Когда он уже не светился, то есть урон уже там около десятки. И не знать, сколько времени надо на захват базы. Да? В обычном режиме минуту 40, в таком 4. Чего не попишешь, надо искать Артабата. Надо, наверное, вот такие моменты скучные. Видео ускорять, чтобы время не растягивать. Да, то какой интересно так смотреть, пока он то едет куда-то в горку, полчаса поднимается. Вот он, Артабат, собственной персоны, но тут уже все, не убежай.